Здравствуйте, приветствую вас на канале Про Цветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о картофеле, бульба, как эту ласково называют у нас в Беларуси. Если смотрели предыдущий ролик, я там подробно рассказал, как мы будем наши клубни готовить для посадки. И вот пришла пора готовить, высаживать наши клубни в почву. Опять же, в прошлом ролике я акцентировал внимание, какие растения-ориентиры помогут вам определиться со сроками посадки. Ну почему-то многие наши авторы, ну, вернее, авторы зрители, привыкали все делать по старинке. Петр Николаевич, укажите конкретные даты. А как у нас конкретные даты, когда погода непредсказуема и каждый год на год не похож, температурные фоны меняются. Один год посадка картофеля может быть 10 апреля, другой год посадка картофеля может быть 25 апреля. А вот растение рантире. Они развиваются в соответствии с природными ритмами. И они очень нормально показывают, когда садит наш картофель. Поэтому посмотрите еще раз прошедший ролик. Ну, клубни для того, чтобы посадить, как я уже просто обращал внимание, но не рассказывал, необходимо подготовить. Подготовить клубни, в чем их необходимо обработать перед посадкой для того, чтобы защитить наши клубни от болезней и вредителей, которые находятся в почве, ну и, соответственно, чтобы сходы были здоровыми, нашей культуры не повреждались, опять же, тем же болезнями и вредителями в начале роста. Что необходимо сделать для обработки клубней? Ну, значит, обработка клубней, нет такого большого секрета, она может проводиться двумя способами – сухим и влажным. Ну, как бы, в чем разница этих способов, я вам сейчас и объясню. Значит, что при влажном мы будем клубни просто... Влажный может быть двух типов. Можно сделать какой-то раствор дезинфицирующий. И в этом растворе, значит, ваши клубни можно просто помыть. Ну, подержать там где-то полчаса, окунули в раствор, подержали полчаса. Ну, конечно, это лучше делать в овощной сетке, чтобы руки наши не трогались с ядохимикатов. В овощной сетке опустили, подержали там полчаса, достали, стекло и все. Подсушили ваши клубни, можно высаживать. Ну, я делаю обычно гораздо более просто. Я беру весь картофель, рассыпаю на полиэтиленовую пленку. Рассыпаю на пленку и просто-напросто опрыскиваю. Опрыскиваю дезинфицирующим раствором. Опрыснул, значит, раствор стекает и, соответственно, покрывает нижнюю часть клубней. То есть обработка клубней более, как бы, штательная. Но тут есть один нюанс. Не забывайте, что если вы делаете влажную обработку клубней, значит, клубни перед посадкой надо обязательно подсушить. То есть раствор любой, какой бы он ни был, и отведите от болезни, должен просохнуть. Клубни, почву высаживаем сухими. Что будет, если мы посадим почву мокрые клубни, непросушенные? Значит, происходит следующее, что эти клубни могут загнить, и что быстрее, чем необработанные. Так что обращайте внимание на этот нюанс. Потому что вот почему неудачи в многих огородиков случаются при этом способе обработки. Значит, что мы будем использовать для влажной обработки? Конечно, есть такой препарат Максим. Есть препарат Максим, как бы он разрешен для продажи населению. Но, к сожалению, для нашего картофеля он не подойдет. Не подойдет по той простой причине, что если вы прочитаете инструкцию, в этом пакетике 4 мг, а для обработки кульми картофеля надо 40 мг на 1 литр воды. То есть препарат слабенький, он даже слабее марганцовки. Поэтому существенного эффекта Максим нам не окажет. Будем использовать более сильную химию. Что из более сильной химии? Значит, у нас э, с более сильной химией от болезней. Что мы будем составлять смеси сами? Будем составлять смеси сами э, из того, что есть в наличии для продажи населению. Ну, в частности, от болезней мы можем взять Абиву препарат, вот, или можем взять Ордан препарат. То есть все препараты, в которых содержится медь. Не щера, а медь, потому что медные препараты у холодной сырой порте будут работать лучше. Беру эти препараты, разводим по инструкции, так как и для опрыскивания визитирующих растений. А для защиты от колорадского жука, от хруща, от проволочника в почве, мы возьмем препарат или актара, или танрек. Опять же, разводим по инструкции. На все это можно смешать, делать баковую смесь. В одном ведре мы это все смешиваем, делаем баковую, баковую смесь. И после этого мы то ли промачиваем клубни, то ли их опрыскиваем. Это уже на ваш выбор. Далее, э, это мы сделаем. Тут, здесь пр проблем нету. Э, опять же, есть такое еще средство. Ну, нет у вас, например, вот для жидкой обработки, нет у вас этих препаратов под рукой, а садить уже надо. Что мы хотим сделать? Раствор, значит, 50 грамм соды на 10 литров воды, вот, или 80 грамм мыла на 10 литров воды, то есть щелочной раствор сделали, клубни окунули, значит, щелочь уже убьет всех болезней, э, споры на поверхности ваших клубней. Так что способ очень доступный. Потом есть еще очень доступный способ, который как бы помогает и от болезни, и от воздействия на клубнях картофеля. Это обычная древесная зала. Обычная древесная зала. если у вас есть дача, значит зала у вас есть обязательно. Вы запросились, тем более, что залы надо. Примерно 1 килограмм залы просеянной на 50 килограмм клубней. Технология тоже очень простая. Берем эту золу, насыпаем какой-то марливый мешочек или мешочек со спонбонда спан, и просто напросто тросем и покрываем равномерно стоем все наши клубни. Конечно, есть вы высадите тех клубней мало, посадка у вас там ну, 200-300 штук, значит вы можете просто каждый клубень при посадке опудрить залой. Это также, это собой очень хорошо. Потому что как бы болезни отступают от вашего клубня картофеля, который находится у почвы. Ну и вредители, которые уже подходят к вашему клубню, им не нравится запах залы. Запах залы, запах этого печенного дерева им не нравится. И они не будут повреждать вашей клубни. Потому что поняли, что если мы подрастили картофель, мы имеем прекрасные расточки, на нем уже киноклюнутые, хорошие, клубь готов к посадке, начать обработку. И заметьте, что вот эта обработка, которую вы сделаете перед посадкой картофеля, она будет защищать ваш картофель в течение 30-40 дней после посадки. То есть ни вредителей, ни болезней ваш картофель не тронут. Ну а уже дальше какие мероприятия будете применять позже, когда всходы появятся, когда они уже засинут с высоты 15 и более сантиметров, это будет в следующих роликах. Но вот эти способы очень просты, проверенные мной на практике уже много лет, поэтому используются. Так что подытоживая, напоминаю, составляем смесь из фунгицида и инсектицида, вот из тех препаратов, которые разрешены для продажи населению, можем мыльный содовый раствор использовать, для промывания клубни и можно опудривание древесной золой. Вот три момента, которые помогут вам иметь хороший, здоровый урожай картофеля на своем участке. Сколько я вам урожаю! До новых встреч. До свидания.